От станции МЦД Одинцова необходимо пройти через первый выход к привокзальной площади, следуя указателям. После выхода с МЦД необходимо пройти к автобусной остановке «Станция Одинцова». Сторону ЖК равновесия курсирует автобусы номер 49, 50, 10, 25, 10, 55. На любом из автобусов нужно доехать до остановки «Церковь». Далее пройти по направлению движения до светофора. Перейдя светофор, Необходимо повернуть направо и двигаться прямо до первого поворота налево. После поворота следует двигаться прямо до офиса продаж примерно 10 минут пешком. Справа от вас будет офис продаж. Добро пожаловать!